Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Руслана, и у него следующая ситуация. Руслан нашел очень интересный лот станок под клиента, под инвестора, и он знает, что уже прошел этап аукциона. Уже прошло публичное предложение, торги то есть уже закончились, но он нашел на Фидресурсе этот самый вот, который находится в стадии приема заявок. Это означает, что мы можем с вами участвовать в этих торгах. И здесь вопрос, стоит ли принимать участие в этих торгах или стоит все-таки отказаться от участия. На самом деле... Если здесь речь идет о Федресурсе, то, скорее всего, эта информация все еще не обновилась. Если на электронной площадке вы видите, что торги уже закончились, если по ним уже проведены итоги, то на 100% вы уже не можете участвовать в этих торгах. Здесь, скорее всего, речь идет о том, что на Федресурсе не обновлена информация. Если у вас есть какие-то вопросы, вы в любом случае можете обратиться к конкурсному управляющему, чтобы он вам помог разобраться в этой ситуации. Возможно, торги отменены или еще что-то. Поэтому обязательно свяжитесь и узнайте у него всю информацию по этим торгам. Я желаю вам успехов на торгах. Я желаю вам успехов в работе с вашими инвесторами. Зарабатывайте. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Я с удовольствием на них отвечу. Всем отличного настроения, ставьте квас, подписывайтесь на наш канал и всем пока!